Мои говорящие машинки. Электронная игровая книга. В этой книге ваших ребят ждут активные и увлекательные автоприключения. Выполняя спецзадания, дети познакомятся с правилами дорожного движения, дорожными знаками и получат навыки правильного поведения на дороге. В игру мо могут играть 2-3 человека. Для того, чтобы определить, кто будет первый ходить, нажимаем на кнопочку. У кого выпадет больше очков тот первый ходит. Также мы определяем, сколько клеточек ходить. Нажимаю на эту же кнопку. Вот. Ребенок ходит на определенное количество клеток. При попадании на некоторые клетки машина издает различные звуки. Это может быть сирена, вист тормозов или звук мотора. В зависимости от звука, который услышит ребенок, он должен либо... Пропустить ход, либо сделать ход назад, либо сделать ход вперед. Правила простые. В этой книжке собрано 4 различных игры. Ребенок будет с удовольствием играть.